Привет, друзья! Э, лайфхак очень простой жизни. У многих, наверное, остались э, монетки вот такого класса. Ну, советские. Вот. Открываем. А там... О! Денежки. Ну, этого нам не нужно. Э, в магазинах тележки э, очень хорошо туда входят две трехкопеечные монеты. Типа размер 10-рублевой монеты. Получается... Тележка за 6 копеек. Вам нравится? Мне тоже. Ставьте лайк и подписывайтесь. Пока.